Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выучим с вами крутку-стрелка с переходом в пожарник. Поехали! Для того, чтобы выучить этот переход, для начала давайте выучим с вами крутку-стрелка. Встаем на носочке, ближняя к пилону рука наверх. Дальше делаем шаг-замах внешней ногой. В это время свободная рука ставится в упор кольцом вниз. Ножка, которая ближе к пилону, под себя. Поехали. Шаг-замах и крутка. Далее, после этого мы перемещаем ноги в положении вперед. Согнутую ножку мы не меняем. Нога, которая у нас прямая, переводится вперед. Поехали. Шаг, замах, переводим вперед. Отсюда вытягиваем ножку и кладем обе ноги в положение пожарник. В это время мы можем отпустить руку. Давайте попробуем еще разок. Шаг, замах, выпрямляем, кладем, отпускаем. Отсюда можем перехватить на пилон. Сняли ножки. И поднялись наверх. Сегодня мы выучили с вами крутку стрелка с переходом в пожарник. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!